красота страшная сила это на самом деле не всегда а вот доброта это действительно страшная сила вот послушайте история про одну страшно добрую и красивую девочку началось все как обычно Золушка! Ты чего теперь, кот в сапогах? Сам ты пес в сапогах Я ногу уменьшаю Понятно Прочитала Золушку? Да! Книгус, фикус, запирикус Ой, ой а чего это я вся в лохмотьях? И прикинь какой то несовременный Ну да ладно, потом разберемся Опять не сначала читала <музыка> Интересно, как там дела у красной шапочки? Не просто Золушкой-то быть, А? Надо же, прям как настоящая Золушка Ничего, вот принц разберется, кто из нас настоящая принцесса Тогда у меня попляшете А теперь приготовь нам целый холодильник еды И шей платья Самого стройного размера Самого стройного? Да запросто! Ах, я а завтра, как вы в них влезать будете Вам не платье, вам чехлы для дирижабля нужны Вот, любимые сестренки, шиваю вам платье самого стройного размера О, Фу, какая, какая прелесть. прелесть! Доставай подарок феи Только моя маленькая ножка в эту туфельку влезет! Выпустите меня отсюда! Как там наша Золушка? Спасите! Помогите! Выпустите меня отсюда! Это мой принц! А ну-ка, немедленно откройте крышку! Кому я сказала? Выпустите меня! Выпустите меня отсюда! Я вам покажу, кто тут настоящая принцесса! Опять влепла... Книгус, фигус, забери кос! А ну-ка, фигус, выпустите меня! Выпустите меня! Ага! Испугались? Ну-ка, немедленно преврати этих толстух в лягушек! А меня сделай невестой принца! Это я, волк! Ой. Ну тогда придется самой этот порядок навести. Другого от тебя и не ожидал. Ай, принцы! Принцы приехали! Скорее переодеваться! Скорее, скорее переодеваться! О! Ой, о, о, о, о! О, устала я полы подметать. Давай скорее примеряй мне эту туфельку и сразу свадьбу сыграем. О, как раз мой о, размерчик. О, а мне, милая девушка, кажется, что эта туфелька вам слегка мала. А нука? Совет да любовь <мышлив> Книгус, фикус, заберегус <мышлив> Ну теперь-то ты поняла? Да, поняла Фигура это не главное в принцессе. Можно есть, сколько хочешь. Эй-эй-эй, бабушки, оставь! От завтрашнего дня на диету. А, ну и обжора... Вы, наверное, подумали, что у нас у сказки нет никакой морали. И вы совсем не правы. Мораль в нашей сказке есть. Мораль такая. Нужно читать сказки сначала до конца, а не читать самый конец. Ага. Ну, может быть, там еще какая-то есть мораль. Я точно не знаю. Но, наверное, вы сами...